Всем привет дорогие друзья, с вами был K Channel, и сегодня будем заканчивать проходить Battlefield 4, в прошлой серии мы взорвали дамбу, потом дезонтировались на корабль, зачистили от китайцев, потому что они его, на это получается, наш корабль захватили, и сейчас мы будем уже э, отправляться на лодку и там будет финал уже, ну очень блин, короткий, будет сейчас короткий, потому что написали там минут на 5-10 на 10 будет, серьезно, так-то и серия будет очень короткая, минутная на 15-20, не больше. Но это, конечно, зависит, как я пройду с первого или со второго раза. Ну посмотрим. Так. А сейчас хочу всем пожелать приятного просмотра и приятного аппетита тех, кто кушает, а тех, кто не кушает. Возьмите что-нибудь покушать кучненько. Мы рекомендуем немедленно положить Чего? Прием. Превратник. Это крепость. Повторите. А ну мы на нем, Са. Вы пропадаете. Прием. Дать... Мы, кстати, в этом люке. Вот этом, северную, не входите в канал. Не в канал вот зараза чего сэр, можно попробовать азбуку морза сигнал должен пройти четко Там Нет я все днемени. уже понял там уже... Конец. У нас Капец. На не будут делать паузу и ждать нас какой будет приказ сэр? включите радар сонар и все имеющиеся сканеры говняры еще включить мне тоже. нужно знать в какую жопу мы плывем в какую в китай плывем смотри там, там везде салюта запускает Не, ну офигенно наверное китайский год уже встречают китайцы да или чё или что там происходит? Ну да, наверное, это китайский Новый год. Когда уже начинают праздновать, а мы тут воюем как дебилы какие-то. Почему нельзя за стол сесть поесть нормально? С капитаном, со семьей, может быть. А мы воюем, убиваемся с китайцами дебильными. Они тоже какие-то странные. Что они не могут нормально Новый год провести свой китайский, да? Или там неважно какой. И все, и живыми быть. А нет, они решили нас... Он такой? Убивать. Ну и сами умрут, но ну, это их не проблема будет, серьезно. Я за тем, за что он куда нам? Ну что? Окей, сейчас пойдём. Не туда, не промахнулся немножко. Да, нам запрыгивать да? надо, за Что, А куда он плывел, кстати? Это вам О, винишка или что не А, не, <laughs> это бутылки вы... какие-то. Свино. А вы держите Валькерию на плаву до нашего возвращения. Леводочка. Ура! Че, поехали? А, это запасы боевые да? Мы же на... А, мы будем шмалять, да, в кого-то? Корабль утолчает. Тво-мать! Поехали быстрее, А нам куда? идея! А, метка там, котей, поплывет! Я не знаю, что происходит. Нас стреляют вообще-то. фига себе. Так, плывем, окей, давайте. Нормально, старички до сих пор ага. запускают. ночью ну, а нам ехать надо, по-любому? Да. Это что, это Лепо. кто это, это плавает там, там? китайцы плавают, прикол. Говорит, Этот да? А серьезно, там что плавает. Да а я, я еду. Ты давай стреляй, стреливать этих дебилов. Я, я, что-то водитель, я ни при чем, -то. Я просто еду. Будет. Я просто давай, еду, побейте. я не при чем. Вот оно. Это ну да. Возможно, в принципе, так. А что, корабль тоже будет наш, нашмалять? Не, давай не надо. Надо, значит, да? Пробилок. Да пробило, ничего там у нас. Лодку пробило, смысл? Нет, не пробила. Нифига такой удар, как будто я сейчас разорвет лодку. Не разорвало, при У меня видимости. Приготовиться. Ты за... ты на корабль будешь залазить? Я что делать нечего? А, бомбу? А, ну бомбу дам. Я Думаю, на корабль что будет залазить. Ч, А что такое? А, это якорь, серьезный. Крюкнут я понял, да. Не волнуйся. Они довольно крепкие. Ну да, конечно. А, мы все-таки залазить бьётся. будем, да? Ну да, сразу полегчало. А ну ладно, я таки. Ну ладно. fire. А, это fire? Окей, нормально, полетели. Сейчас корабль взорвется, кстати. Так давай только взрывай ее, когда мы будем на мосте, потому что я не хочу. чтобы нас о полетели вас. еще нафиг. Могильщик 3, мы на взрывать все обстановку. Нет, давайте в нем залезем на мост. Хан, нажми на, на мост залези. Не, на мост! Не так. Нет. А, да? Блядь, а ну отдай. А, давай, рекер тебе. Опять надо вниз лезть сейчас оно взорвется когда мы сладим да? У тебя еще ну конечно рэкер. А как Хаша, же дай мне. я не дам рисковать тебе жизнью хата я ведь ирландец помнишь? бизончик а что тут надо решаться? Рэкер. я каждый день рискую жизнью за свою страну дай мне заряд своей стране ты нужна живой ханна никуда ты не пойдешь и Тони а ты типа Давай, выбор рэкер. да? Ну Не знаю, все таки Ирланд... да, мы ирландцы, споем. мы уже прошли, все многое. Ну Это что таки реально, мы с ирландцы с первой серии, она появилась там недавно, не пару вновь серий назад. Не, ну мы можем ирландцев потерять просто, Установлен. я не знаю. Все готово, давай, рекер, жми кнопку. взрыве он погибнет. Чёрт, возьми этот корабль сейчас же. Давай поднимай. <свят> так он же не поднялся. Ну прыгай в воду хотя бы. В воду прыгай давай! Надеюсь он в воду хотя бы прыгнул. В воде он выживет. Мы ничего страшного. Все, Нормально все будет. Его смерть не была ну в принципе... Что, что сделаешь? А чего они спрыгнули? Наведают. Что же, возвращайте моих а почему он не спрыгнул в воду? Он должен был прилепить липучку, правильно? И спрыгнуть в воду, и выжил бы. Ну не, ну он, конечно, неправильно сделал на самом деле. Ну все, мы прошли. Ну серии, реально, 6 минут всего, да? 7, 6, 7 минут получается. На 7 минут мы прошли игру нормально. Ну что это за фигня? Надо было в прошлой серии все таки пораньше сделать. Когда-то я любила ходить в горы. На пару минут. Хотя у них бы. тихо и просто. Да, на пару минут было или на 10 Но хотя бы. У меня бы. был дядя. Дядюшка Джей. Вот он-то и научил меня всему, чем, истории Ты рассказал сюда? А Послушаем это. Я был городским мальчиком. Это я. Ну да, до мозга кости. Вот мой дядя не был городским. Родом из Каролины. Уехал оттуда давным-давно. Всего. А где он сейчас? Не с нами. Мне очень жаль. Да, ну что тут, блять, поделаешь. Да. Нужно жить дальше, так? Ну да. Сраться беречь то время, которое у тебя есть. Мы теряем многих любимых людей. Слишком многих. Иногда я думаю, что лучше всего этого избегать. Быть ну, проще, да. понимаешь? Мне так не кажется. Сохранил или потерял, нельзя жалеть. Никаких сожалений. Ну, по-разному, конечно, всех. Давай, Ханна, скажи, никаких сожалений. Никаких сожалений. Да, именно так, черт возьми. Именно так, никаких, блядь, сожалений. Без сожалений, никаких, блядь, сожалений. Именно так, Другой да. Разговор. Не, ну все равно реально короткая. Игра сама по себе даже. Мы за сколько серий прошли? За 8, за 7? Вот ведьмак будет вообще очень длинный, это серьезно. Очень длинный. Там будет, наверное, 50 серий, мой даже больше, 50 там 5. Мы его проходить будем, наверное, еще до Нового года прям. А мы это позже больше, я не знаю. Но, ну, кстати, следующий будем проходить уже Симулятор Вора, эти что. Зив Симулятор. Будет следующая серия. Ну, после Ведьмака, ну, получается, да. После этой, потом, потом после этой серии будет Ведьмак. А после Ведьмака будет уже Симулятор Вора. Не, игра тоже офигенная, на самом деле. Не обговаривается. Получается, что это? ауди, ага. Ну, короче, тут получается все люди, которые участвовали в этой игре, которые создавали ее тут есть и вот звуковая там группа э, Core, геймплей, ну, геймплей кто создавал, там, картинки, ну, вот это все и понятно. Их тут реально очень много людей. Наверное, тысяча людей, если тут посмотреть со всего списка, тысяча человек, наверное, создавало эту игру, серьезно а не интересно сколько в Ведьмаке будет. В Ведьмаке, наверное, будет вообще миллион человек создавал. Ну реально большая и очень длинная игра на самом деле. Это как получается Гудвар. Гудвар, кто играл, она, в принципе, похожа очень. Тоже в средневековье, тоже там долго проходить ее. Ну да, такие игры. чуй это? Ну вот и все, в принципе, это. Ну, просто тут будет э, бесконечно, наверное. Она будет как э, фильм, когда заканчивается. Там тоже вот эти хитрые идут. Э, вот эти бесконечные, кто участвовал. Там, наверное, человек миллиард участвовал. Весь мир участвовал в этой игре. Вообще не закончится никогда. Ну, в смысле, я не, не знаю. Ну, будем смотреть, в принципе, наверное. Ну, я пока с вами попрощаюсь. Она будет э, прокручиваться, в принципе, наверное. А, ну да, она будет прокручиваться, наверное. Ну тогда все, я буду с вами прощаться. Если вам видео понравилось, если вы хотите, чтобы я начал проходить симулятор вора, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы выходили видео чаще и качественнее. И всем пока-пока.